Всем привет! Российская фигуристка Евгения Медведева проиграла на турнире серии Challenger Autumn Classic International в Канаде, упав на выступление в произвольной программе. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряная призерка Олимпиады в Китчхане утратила лидерство на турнире и оказалась второй. Она совершила ошибку, когда исполняла тройной Риттбергер и упала. После короткой программы российская фигуристка занимала первое место, опережая американку Брэди Теннел и француженку Майя Перенисса Мэйти. На Autumn классик медведя была единственной представительницей России. По окончанию соревнования россиянка набрала в сумме 204,89 балла. Первое место заняла Теннел с 206,41 балла, а тройку лидера – Заткнула Мэйти с 178 или 89 баллов. Медведев после окончания олимпийского сезона покинула группу от Греции и переехала в Торонто, где начала работать под руководством канадского специалиста Брайана Орслем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.